Гляжу с моста на Невненогоро одной Гляду на набережные во как возвышается над и огонь наш Невненогород для всех любимый город. Как возвышается над Волгой окой, Наш ледниноград для всех любимый город, Нижногородский крем, и вид монастырей, Речной вокзал, он стал красивым новым, Где две реки, Акаи Волга всех родней, И ходят яхты корабли, пора. Я и Волга всех родней И ходят яхты, корабли и пароходы А них не много, тебя мы любим все Бульвары, скверы, улицы, кварталы Верече домов красивых площадей Нижегородский крем, табурный с куполами. Величие домов, красивых площадей, Нижегородский крем, соборы с куполами, Чикалова и лестница к воде. Красивый вид со всех сторон чудесен, Красивый мир, новгород для всех, а везде. О нем слагается Стихи немало песен. Красивый Нижний Новгород для всех везде, О нем слагаются стихи немало песен. С моста на Нижний Новгород родной Смотрю на набережные его просторы, Как возвышается над Волгой и опой. Наш Нижний Новгород для всех любимый город, Как возвышается над Волгой окон. Наш Нижний Новгород для всех любимый город, А Нижний Новгород тебя мы любим все. Бульвары, скверы, улицы, кварталы, Величие домов, красивых площадей, Городский крем соборы с куполами, Величие домов красивых площадей. Внизу Городский хреб, соборы с куполами, А Нижний Новгород, тебя мы любим все! Бульвары, скверы, улицы, кварталы, Величие домов красивых площадей. Городский крем соборы с куполами, Величий домов красивых площадей, их городский крем с соборы с куполами.